Скажите, пожалуйста, нужен ли вентиляционный зазор в фасаде домов и СИП? Он нужен, но нужно понимать, какой вариант отделки вы выбрали. Если вы выбрали штукатурку, короед, барашек, где будет приклеен пенопласт или базальтовая вата, там, конечно, ничего не нужно, потому что это все приклеится к пенопласту. Специальные саморезами его прикручиваются, чтобы он не отошел. Ну и дальше ведет штукатурные работы. А если вы делаете, решили сделать вентиляционный фасад, то, конечно, необходимо сделать какой-то зазор между самим зданием и этим фасадом почему потому что как правило вот эти все фасады они наборные они сто процентов дом не защищают от влаги влага все равно найдет какие-то в местах соединениях будет протекать и раз не будет зазора то вода будет попадать на дом для дома это плохо поэтому набивают рейки вот, забивают различными, мембраны есть, материалы, которые с одной стороны влагу пропускают, а с другой стороны нет. Поэтому ставят таким образом, чтобы с улицы влага не заходила, а от дома влага наоборот уходила на улицу. Ну, парабарьеры, так, ну, по-разному их там люди еще называют. И на него уже сверху набивается сайдинг или доска какая-то, ну, тот вариант, который вы выбрали. И тогда получается, что осадки, попадая на дом, проходят через сайдинг, поэтому парабарьеры стекают вниз и до дома не достают и получается дом постоянно сухой и вентилируется для этого это нужно делать